Сердечно приветствую! Вы смотрите урок Международной ассоциации независимых инвесторов. И в этом уроке я расскажу, что такое пут-опцион, определение этого пут-опциона и возможности. Урок будет полезен в первую очередь для новичков, кто вообще не знает, что такое опцион и их возможности. А также я покажу применение, одно из применений пут опциона, это стратегия страхования акции, которая применяется своеобразной защиты от падения цены. Ну кто мы такие? Пару слов, если вы нас впервые смотрите этот ролик. Международная ассоциация – это ассоциация именно независимых инвесторов, мы не представляем никакого брокера. Мы объединились с целью поиска надежной компании с помощью фундаментального анализа методом Баффета и применения как стратегии классических с акциями, так и опционных стратегий. Также мы обучаем новичков стратегии удваивания капитала за 1-2 года, предоставляем все материалы, как открыть счет у надежного брокера, пошагово до результата доводим с помощью индивидуального обучения. Поэтому, если вам интересно, под этим видео есть ссылочка, оставляйте свои данные, познакомимся. Мы вам дадим все необходимые материалы, чтобы вы могли научиться инвестировать самостоятельно на зарубежный фондовый рынок. Ну, мы же перейдем к нашей теме – выгоды PUT опциона. Почему стоит несмотря на первоначальную как бы сложность определения все-таки разобраться потому что на самом деле это все просто и выгоды под опционы они очень интересны покупка put опциона позволит застраховать или захеджировать свои акции от Падение рынка, сегодня покажу эту стратегию. Покупка пут опциона позволяет заработать на падении рынка с меньшими рисками, чем стратегия продажи акций в шорт. Также продажа пут опциона позволяет купить акции со скидкой дешевле, чем просто текущая стоимость акций. И продажа пут опциона позволяет зарабатывать на росте акций, не покупая вообще акции. И также пут опционы можно применять в смешанных опционных стратегиях, и это позволяет получать больше доход от любого движения цены акций. Но опцион содержит определенные условия, и при неправильном применении и понимании, как работают опционы, можно потерять 100% вложенных денег, а можно наоборот сократить риски. Поэтому мы призываем к грамотному изучению, что такое опционы, и в этом мы помогаем разобраться. Давайте же разберемся, как выглядит график опциона. Пут опцион – это независимый от акций контракт, который можно покупать и продавать. Он содержит определенные условия – это страйк цена и дата экспирации. Опцион будет какое-то время функционировать, а потом он закончится. И этот срок называется дата экспирации – срок окончания опциона. И давайте посмотрим график покупателя. Кто-то купил Пут опцион, он платит премию и получает право продать свои акции по обговоренной страйк цене до срока окончания опциона. В любой момент можно продать акции по обговоренной цене. Вот давайте посмотрим на графике. Горизонтально – это цена акции и вертикально – это график прибыли. То есть, если цена акции не упала ниже страйка, если, если опцион закончился, то заплачена премия опциона, ну скажем так, и вернуть ее невозможно, но если цена акции падает ниже страйка, то в это время цена PUT опциона растет в цене примерно на такое же значение, на какое падает акция. Поэтому и покупка PUT опциона еще условно называется покупкой страховки. То есть можно вернуть средства, вложенные в акции. Хотя сам PUT опцион можно покупать независимо от того, есть у тебя акции или нет. Противоположно, если кто-то покупает PUT опцион, и страхуется, то противоположная сторона продает пут опционы и получает за это премию. Продавая пут опцион продавец, получив премию, обязан купить акции по страйк-цене, которая говорина в контракте, до установленной даты экспирации. Если цена будет ниже страйка, то есть, если цена будет выше страйка, цена акции, то опцион просто перестает работать. И тот, кто продает пут опционы, должен на счете иметь достаточно средств для обеспечения обязательства. То есть он выступает такой роли страховой компании. У него должны быть достаточно средств, чтобы в случае чего выкупить акции у того, кто купил опцион. И сумма покрытия, которая должна быть на счете равна страйк цене, по которой он обязан купить акции, умноженное на количество опционов и умноженное на 100. Почему на 100? Потому что в одном опционе всегда содержится 100 акций. Поэтому страйк умножается на количество опционов и умножается на 100. Вот эта сумма должна быть на счету. И риск у того, кто продает опционы, это если цена акции упала цене ниже страйка, то, то продавец купит акции по страйку, а они будут стоить ниже, то есть они будут стоить дешевле. Допустим, акции упали с 20 до 10, он обязан купить по 20, а в этот момент акция стоит 10 долларов, но если продавец знает, что в будущем акция вырастет, он может дождаться потом роста акций и тем самым компенсировать свой убыток. Если возникли вопросы, спрашивайте в комментариях, разъясним. Продолжаем изучать свойства опциона. Важно свойства опциона, что put опцион меняется от движения цены акции. Если цена акции растет, put опцион падает в цене. Если цена акции падает, то put опцион растет в цене. И не обязательно один к одному, а происходит изменение цены с учетом таких коэффициентов, как греки. Их несколько. Мы сейчас разберем главный такой коэффициент – это дельта, которая показывает, насколько изменится цена опциона, если цена акции изменится на единицу. И, например, в данном случае, если возьмем страйк 50, то стоимость put опциона 16.60 и дельта 0.85. И текущая цена акции 34 доллара 19 центов. Если акция упал, упадет на 1 доллар с 34 до 33, то стоимость PUT опциона вырастет на дельту на 0.86 и составит 17 долларов 46 центов, а при росте цены на акции на 1 доллар до 35 долларов PUT опцион упадет в цене на размер дельты и будет стоить 15 долларов 74 цента. Именно это свойство. Чтобы при падении цены акции PUT растет и как раз используется в страховке, но это чуть позже. Кроме дельты есть еще много факторов, которые влияют на изменение стоимости опционов и в каких-то стратегиях это важно, в каких-то нет. Если вы подробно хотите это изучить и применять, как я сказал, под этим видео есть ссылка, проходите, мы вас этому научим. Я сейчас расскажу о стратегии, которая как раз широко применяется, если вдруг нужно застраховать свои акции, то есть вы уже купили когда-то акцию, она выросла уже прибыль есть и еще с одной стороны можно ждать еще роста акций и есть риск обвала цены например либо санкции либо какие-то э, судебные разбирательства могут быть компанию или вообще по отрасли вот-вот могут быть какие-то негативные новости и это может привести к обвалу цены акций и как раз put опцион позволяет застраховать или захеджировать свои акции э, и эта стратегия Условно называется BI, это BUY и INSURE. BUY купил акцию, INSURE застраховал. Ну давайте посмотрим на графики. Вот есть график акций линейный. Если цена акции растет, то соответственно есть прибыль, цена акции падает, есть убыток. И мы покупаем, платим премию и покупаем PUT опцион, который имеет движение цены противоположное от акции. Цена акции падает, цена купленного PUT опциона растет. Вот пример покупки акций, страхование от падения цены с помощью покупки долгосрочного PUT опциона. Возьмем Яндекс, цена Яндекса 34.20 центов, выбираем к примеру Strike 50 и цена его 18 10 долларов 10 центов. Покупаем PUT опцион, один контракт до января, 17 января 2020 года Пока записывается этот ролик, это 625 дней. Страйк цена 50, 18, 10. все это сказал. И считаем. Стоимость акции 100 акций без страховки. 34.20, это мы должны купить акции на 3420 долларов. То же самое, если мы со страховкой. Дополнительно, покупка страховки. В данном случае здесь ничего не покупается. Со страховкой мы обязаны заплатить 1810 долларов. Это стоимость этого пута опциона. Общая стоимость инвестиций, соответственно, здесь 3420 со страховкой 5230 долларов. Гарантирована сумма возврата, в случае падения цены акции до нуля, там санкции и прочее ввели, акции упали до нуля, обвал рынка, здесь составляет полностью вся сумма вложена. то купив PUT опцион, мы имеем полное право в течение 625 дней продать акции Яндекса за 50 долларов и вернуть 5000 долларов в любой момент за 625 дней, но если сравнить вложенные деньги и сумму покрытия, получается, что мы переплатили 230 долларов, если здесь сумма подверженная риску – это вся вложенная сумма, то с PUT опционом мы рискуем лишь 230 рублями, это 6% от вложенных в акции денег, которые легко отбить с помощью стратегии сдачи акций в аренду, это продажа call опционов, по этому поводу есть видео, можете посмотреть после этого, и в данном случае владелец акций может быть спокоен. Подробнее, если вы хотите изучить тему именно хеджирования или страхования пут-опционами, проходите под видео, мы вас научим. Потому что тут нужно правильно выбрать страйки, правильно выбрать компании. Не у всех компаний есть хорошие пут-опционы, здесь тоже надо выбирать. Если что, у нас в ассоциации есть аналитика, где мы свели в единую таблицу и надежные акции для инвестирования, и которые хорошие опционы. То есть все это можно применить. Еще безопаснее. Применять стратегию еще и применение колл опционов и такая базовая стратегия, которую мы обучаем, это BIR стратегия, она соответствует подхожему такому сравнению, как инвестиции в недвижимость покупают недвижимость и сдают ее в аренду, также можно покупать акции и сдавать ежемесячную в аренду с помощью колл-опционов, и плюс параллельно можно еще и застраховать себя от падения цены на рынке и свести риски к минимуму, то есть BR-стратегия, она как раз подходит для таких людей, кто не хочет сидеть там ежедневно за компьютером получать 2-8% в месяц с затратами примерно 5 часов в месяц. Есть еще и другие опционные стратегии, их много, их очень много, но это такая базовая стратегия. Ну что же, проходите по ссылке, подписывайтесь на канал, чтобы получать еще больше информации, задавайте нам вопросы и вперед к созданию своего капитала уже грамотными способами. Под видео вы найдете возможность получения еще дополнительных материалов и журнал инвестора, который очень вам поможет со сделками, как платить налоги и конспекты, как мы отбираем компании на рынке, как вообще мы работаем, как с нами познакомиться. И если вы захотите получить индивидуальное сопровождение обучения до результата, то, пожалуйста, мы обговорим условия. Всего доброго, до встречи на следующих уроках.